5 сантиметров, даже в руках держать невозможно. 10 сантиметров, ну я пробовала размеры и побольше. 12 сантиметров, хороший, но недостаточно. 15 сантиметров, то что нужно. 20 сантиметров, просто великолепно. 25 сантиметров, давит на живот и кишечник. Этот опрос был проведен американским рестораном Subway относительно размеров длины бутербродов, а не то, что вы сейчас подумаете.